Данный продукт я могу выпускать под своим брендом, могу делать наклеечку «Approved» и могу ручаться за него головой. Я проверил, одобряю. Моему рейнджику нравится. Представляем вам продукт компании «Супротек». Это универсальная многофункциональная топливная присадка для бензиновых двигателей «СГА». Продукт выполняет несколько функций. Прежде всего, благодаря наличию чистящих компонентов, Продукт мягко и бережно удаляет нежелательное отложение с инжекторов, форсунок и других элементов топливной аппаратуры. Благодаря наличию смазывающей добавки облегчается работа насосов, в том числе и высокого давления. Таким образом экономится топливо. Мощность и приемистость автомобиля находятся на заданном уровне. Продукт абсолютно безопасен и выпускается сейчас в одноразовой упаковке. Многофункциональная присадка в топливо СГА предназначена для постоянного применения. Заливается она в топливный бак из расчета 1 мл на литр топлива. В упаковке два флакона по 50 мл. Один флакон рассчитан на один бак. Если у вашей машины бак объемом 90-110 литров, то вы заливаете два флакона одновременно. Если пробег вашего автомобиля более 50 тысяч, то первый раз вы заливаете 2 миллилитра на литр топлива. Соответственно, два флакона одновременно. Топливная присадка СГА улучшает работу игл, очищает распылители, форсунок, что улучшает распыл смеси в камерах сгорания. И также продлевает ресурс работы всей топливной аппаратуры. В рамках слияния компаний Эпруфт и Супротек было принято решение обменяться товарными линейками, в связи с чем я лично тестировал некоторые продукты компании Супротек. В ходе этих тестов я лично убедился в том, что эта штука работает. Это вы все могли наблюдать на моем стрим-канале и следить за тем, как люди, которые просто писали на почту, взятые ну, очень грубо говоря, с улицы, да, то есть это незнакомые, неподконтрольные нам люди, на своем опыте, тогда еще они тестировали это без фирменного упаковки. Это была просто но баночка. И они делали на основе того, что этот продукт заливали себе в бензобаке. Непредвзятый отзыв, более того, я делал им установку на то, что, ребята, не нужно э, думать, что это даю вам я Сделайте отзыв максимально жестким Таким образом, собрав на достаточное количество мнений, независимых, на тему того, что это действительно работает и помогает С разной степенью, естественно, эффективности, потому что каждый случай и каждый мотор уникален Мы пришли к выводу, что помимо лабораторных исследований, которые подтверждены документами, штампами, автомобилями, людьми в халатах и так далее Мы имеем... Людей, таких же, как и вы, таких же, как и я, которые просто заливают это себе и чувствуют, что это действительно работает Исходя из всех этих данных, я принял решение, что из линейки Suprotec данный продукт я могу выпускать под своим брендом Могу делать наклеечку Approved и могу ручаться за него головой Таким образом вы наблюдаете наклеечку Approved на продукте компании Suprotec Я проверил, одобряю, моему рейнджику нравится